Здравствуйте уважаемые друзья, сегодня мы будем сажать пихту кавказскую Нормана, мы на канале питомника Хвойный Дворик и с вами Евгений Филимонов. Пихту Нормана будем сажать однолет, сегодня у нас 4 мая, поэтому время, но ну не самое время, мы чуть припозднились, она уже начала бить почку, но ничего страшного в этом нет, поэтому сейчас будет процесс посадки. Берем и рассаживаем ее примерно вот, на такое расстояние, там, ну, сами видите, может туда. Так, уважаемые друзья Вот мы с ним сажаем Тихту кавказскую норму Сажается она Ну видите на каком расстоянии Примерно 5 сантиметров Это однолетка Или ее другого участка Вот если можно видеть Вот здесь вот Ящик ее все надо рассадить грунт у нас обычный ничего не добавляем сверху песок опять перекапывается И то это не перекапывалось с весны поэтому опять же хочу заметить про размер мне говорят что размер мы мы учитаем вот размер хвои если считать размер хвои пихты ну, пол сантиметра нет размер хвои считается от первого корня от первого корня то есть от этого корня вот он, размер считайте 5 сантиметров это минимум мы маленько припозднились посадкой конечно но я думаю она нас и И посадка особенно пихты я как бы не доверяю никому, сам сажаю. Ну не то что не доверяю, просто лучше, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Нет, я не говорю, что я один такой могу сажать ее. Но просто я решил сейчас посадить сам. Пихту мы засели в этом году. Опять это одна Но продаваться она будет, я думаю, через пару лет только. Двухлетка она. Так, ну также идем рядками. Примерно сантиметров вот можно тут воду макать корешки то есть проблем с этим нету воду обмочили положили тут будет у вас оставаться земля но какую можно наверх сюда подсыпать ничего страшного потом она польется сажаю я не глубоко как вы, о, глубоко как вы видите а это все убирается обычно дроблями Ну, в общем, все как всегда. Можно так. Вот Скапу. опять иду. Скапу. Заодно убираем вот сорняк. Виделка его. Видите, просто чернозем Сверху насыпан песок Сантиметров 5 Земля, здесь просто тень Она не высыхает Еще не высохла Но сажать надо Такую землю, конечно, трудновато сажать Но что поделать там дальше уже выйдем на солнце это можно сказать одна из элитных грядок потому что готовилась подчинена не так как не было теперь берем и коричневая, оно само отпадет. Не пугайтесь, это вообще ничего страшного нет. Ну, приживется она вся, я уверен. В этом. Три дня поливаем водой очень хорошо. Это относится ко всем. Ко всему тому, что вы посадили. Три дня заливаем водой очень плотно. На четвертый день можно корневину. Для чего мы заливаем водой? Чтобы земля села. Потеяться. Уже плотно сидела. А потом. Корнеобразователь даем, Радифарм, корневин, гетерруксин. Опять же, что лучше, я не знаю, я попробую полить Радифармом. Сажаем всю, вот это коричневые Это небольшой ожог Ничего страшного с ним не будет Она отпадет, а почка Главное, чтобы пошла, она видно, что уже начинает Поле, главное, чтобы был А там будем Выгонять ее Выгоняем мы ее ну, В рост я имею в виду Поливом ни капельным никаким другим кроме как похое распылением ну раз в две недели под корень проливаем очень хорошо так чтобы опять стояла вода пока земля сырая и пока тут тень то есть сажаем вот посадили придавили земельки покинули опять подвинули можете это делать не рукой можете делать там вашим инструментом какой у вас есть И спокойно сажаем все спрашивают почему так плотно Ну, я всегда так сажаю плотно я сею плотно. Сажаю плотно. Потому что в следующем году она будет пересаживаться. Скорее всего. Посмотрим. Какая она будет осенью. Корневая, видите, хорошая. Почка тоже вам идет. А это все остальное требухает. Это, это вообще не имеет никакого отношения к самому Через три года и вот этого вот чего кроме стволика ничего не будет. Пусть даже она где-то вот коричневая, вот видите где-то вот тут коричневая, ну она или само отвалится, или вам оторвать. А почку если можно видеть, то она вот очень прекрасно идет. Уже... Видно, что скоро пойдет, как вот на некоторых Вышла почка, и она сейчас У них будет стволик, набитый иголочками Вот так примерно мы сажаем тихту Кавказскую И теперь Еще раз Попку. Вот они, две штучки, потеряны Чем ближе к солнцу От забора Просто у нас солнце заходит с той стороны Также обратите внимание, что у нас тут идет притенение Со всех сторон И в ту сторону полностью все И Здесь вот мы посеяли семена там даже 2 клетка растет Духлетка. то есть притянение обязательно обязательно притянение и полить так сейчас ее не видно, когда полируется, конечно, земля станет темная, песок уйдет, потом будет довольно ее видно уже, а сейчас мы просто ее сажаем, пока не устанем. Занятия это не из легких, ну я бы не сказал, что из трудности. А научить действительно очень трудно. И это может быть казаться, что так легко вот я сажаю. Вот. Так оно легко идет. Все у меня. Поверьте. Учил многих. И выходит очень безобразно. Это надо руку набивать очень хорошо. Но опять же, я не, не скажу, что вот я так. Так, я сейчас могу пойти перебирать Заднюю рессору Грузового автомобиля Что мне надо делать Чтобы отвлечься Иногда надоедает Но и то и другое Надо делать Поэтому сначала Конечно же растения Потому что они-то ждать не будут Рессора тоже ждать не будет Но все-таки Кажется. Есть какие-нибудь вопросы? У матросов нет вопросов ну, ну, Тогда сажаем ну, Уточним, на каком расстоянии друг от дружки На каком расстоянии я сажаю вот, на расстоянии 5 сантиметров ту и другую сторону Ну это однолетка, она пойдет Вот ну, где-то вот, вот я сажаю на глаз, я не замеряю расстояние. Я... пошел, ты пошел. Тихонечко, красавчик. Да, у кого рука набита, тому и тут то будет легко. сажать первый раз, это будет маленько трудновато. А корни еще раз покажи, Женька, Корневая вот Корневая, как бы сказать uh -huh. Посадили рядок вот так Берем и Земельку туда закидываем Можно и так посыпать когда будет поливаться, оно все будет нормально. Также сажаем ель. Ну, в принципе, там рассадка ели есть у меня. чисто кавказкая не было. То есть ничего тут такого сложного, я бы сказал, нет. Вот на квадратный метр, если так посчитать, входит раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Возьмем просто... 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 160, но ну, здесь где-то 200, но ну, здесь нету квадратного метра, здесь еще где-то сантиметров 70, то есть 200 и 300 штук на квадратный метр. Ну, здесь в вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 штук. Уходит, Примерно через сантиметр 4-3 пистора рассаживается. Ну, она пошла уже, видно, поливается очень хорошо. Засаживается как норма немного, но тоже довольно таки уже взрослая, вот видите ее очки, то есть со временем пойдет тоже. Ну, вот здесь у нас пихтонорма растет на участке, на нашей. уже примерно около 70 сантиметров, вот видно у нее Столик какой, почки, довольно красивое дерево, хвоя как искусственная, вот еще она не набрала цвет. Постараемся вырастить ее. Ну, конечно, до двух метров. Ну, там все убираться будут эти большие мажевельники. Там мажевельники. Постараемся вырастить до размера, до большого ее. Это вот одна осталась у нас. Ей уже 6 лет. Если можно видеть, уже почки идут даже. Прекрасное дерево, очень декоративное и красивое. В Европе их на срез и на Новый год даже делают. Специально готовят на срез, высаживают их, чтобы потом срезать. Но жалко, я, я на такое еще к такому не готов. Итак, мы рассмотрели, как рассаживается пихта Нормана кавказская в этом видео. На этом все, уважаемые друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео, пишите комментарии. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик. Всего доброго, удачи!